Всем привет, ребят! Сегодня прошивал, то есть уже прошил как бы весту спорт. Она, кстати, беленького цвета, как ни странно, всем в основном серый приезжают. Последней прошивкой на базе и 5 которая... То есть я специально создал, там, конечно, на ВАЗе немножко поработали, все-таки фазы впрыска немного поменяли, ну, то есть, как они должны быть. Ну, и все включил все доработки от предыдущей ВСД-4 сюда. Ну, и будем, как бы, вот выехали прокатиться, проверить здесь все время прямо. камера. Как она будет ехать, ну, в принципе, это все нормально. Да, по крайней мере, нету вот этих левков и всего остального то что присутствует на стандартных прошивках там задержка вот эта работает по дросселю ну то есть нажимаешь педаль она тупит ну то есть какое-то время там задержки только потом начинает как-то реагировать здесь как бы все эти проблемы убраны да еще человек потом еще одного прошьют уже этой прошивкой пока у него просто опечатан мотор потому что жор масла и пока на стандартном катается. Здесь ученики всякие. Ладно, сейчас попозже еще с ним. Ну вот, прокатились, сейчас попробуем тоже по прямой. Ну, был детон а на стандартной прошивке, что раздражало, в Ну и как обычно все вот эти провалы и непонятные там подергивания, и еще... Отсечка здесь смещена, она до 7500, можно крутить ее. Да, конечно, тут по поводу рисака я уже говорил, что он тут нелепый, как бы получается, валы верховые, рисак низовой, то есть там, где рисак работает, не работает валы, а там, где работают валы, не работает рисак. Здесь все время прямо, да. Почему мы на... Одно из э, спортов ставили тм э, С ним она как бы более э, Оживала на верхах Потому что и низы как бы не пропадали При этом то есть все нормально было. И вот там где главная дорога нам налево очень Посмотришь, покатаешься, а там уже будет видно. Если что-то не так, то можем подправить. Потому что спортов очень мало, испытывать там тоже не на ком особо. Ну, есть у меня человек, вот, про которого я говорил, что масло у него Нет, он рядом он живет. живет он По крайней мере, адекватно себя сейчас видео. Ланика, ребята, будем продолжать э -э, дорабатывать прошивку на Vestu Sport. Э -э, ну и впоследствии я еще поснимаю видосы когда будут приезжать машиной ну, как обычно, в общем-то, не так часто это выходит. Так что не забываем все ходить под видео, драйв-контакт, подписываемся, жмем колокол, ну, и смотрим остальные видосики. Так что всем пока и до новых встреч.